Мечтаете о собственной квартире комфорт класса? Inside Group представляет вам квартиры в новом жилом комплексе с современной эргономичной планировкой, удобным местоположением и по выгодной цене. Покупка только по 214-му федеральному закону через escrow-счет. Это гарантирует стопроцентную безопасность сделки. Inside Group воплощает мечту в реальность. Анимационные ролики Line and Space Современный метод продвижения бизнеса